Здравствуй, ценитель цифрового творчества. Меня зовут Сергей. Я живу в Одессе, в Украине. Я всегда мечтал о том, чтобы о моей стране узнали во всем мире. Точно, не таким способом. Тем не менее, вот она реальность, мой народ борется против вторгшегося врага, путинских наймитов и прихлебателей, внутренних предателей, мародеров, рейдеров, решивших действовать во время хаоса войны. Но мы здесь не сдадимся и победим токен, который я создал, на 99,8% процентов оригинальный. Единственный элемент, который я позаимствовал из интернета, имя Бога Тота -то написанное древнеегипетскими иероглифами. Но и этот элемент был с пометкой Creative Commons без обязательного упоминания автора, просто рандомный перевод иероглифами. Все остальное, творение моих рук, души и ума. Это не просто картинка, а наполненная многими скрытыми символами изображения. Древнеегипетский бог тот, владыка знаний, великий учитель и Созидатель. И скорее всего, это был реальный человек, образ которого, пройдя сквозь века историю, стал божественным, легендарным. Все деньги, которые я получу с продажи моего токена, пойдут на проекты, которые я начал разрабатывать за 5-7 лет до начала этого темного периода мировой истории. Эти проекты будут большим благом для моих соотечественников, моего города и страны в целом. В их исполнении я вижу смысл своей жизни. Первый проект в сфере инновационной энергетики, второй проект консолидирует вокруг себя лучшие научные умы из Украины и зарубежья, третий проект это духовная основа этого трилистника книга, созданная мною, суть которой полностью применимая в повседневной жизни философия для людей. Созданная мною философия называется 0.1, что отсылает нас к основам науки всех наук, математики. 0 один-два числа, основа души всех компьютеров и вообще механизмов, которые делают наши жизни комфортными и интересными. Да, я считаю все механизмы и саму науку священными, при этом не являюсь адептом ни одной, ни одной из существующих на Земле религий. У меня свой взгляд на мир и своя собственная вера в божественность науки и незаменимость человечности во всех ее проявлениях. Все это не пустые, песочные мечты… А реальные дела, которые я смогу сделать только при наличии главного ресурса – денег. Я буду отчитываться за каждый цент и копейку. Поддержите науку и человечность, приобретите токен ТОТО.